Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Вин Досаманитам Се Чайтанна Банде Нитам Се Нанда Нанда Банди Радика कल पव्य के पासंद बव पतितान पाने भविषनविनमन म मुखं करो बाचांग य की पाथ म बंद परमा снабхакти деви сатт ваттвай намо намха нарая на Нарая-на-намас-китта-на-ран-чаива-на-раттама свара свати нг веса н Бхакти Прамодакша Джагудваруна, Дейям Садапарифавагнума Виштадухам, Тетхаспадам Сива Вирнчанутам Сараням, Витатихам Панатопада Банде Махапурушати Чаруна Биспуржи, такем пико бодушва дарши, Пурна нураагро сасагро сарумурти, Сарадикам и када кифам крос. Кришна чайтанна прabhunita ананда, Сиваддхитавада Сриадья Итагададара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Hare Кишна, Hare Кишна, Кишна, Кишна, Hare, Hare, Hare Рам, Hare Рам, Рам, Рам, Рам, Hare, Hare Аджануламмита Бхујау Канакаха Бодатау санкيرтаной квитару камала я вишам бару дижавару жугадхарм пало банде жугад приокару карунам бхатару харе кишина РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ НАМАМИ ГАНГЕ ТАВА ПАДИ ПАНКАЯМ СУРА СУРАИРВАНДИТО ДИБВАРУПАМ Бхактинча муктинча дадаси Синитам, Бхавану рупенна сада наранам Ганга Таранг Рамания Джата Калапам Гоури Нирантара Бивуши Хи Тобам Вагам Нараяно Прияманам Гумада жестьяседе санбиде тамшингамам Кришна Кришна Кришна Кришна Нама Санкхита Нам Ясуса Сарабапа Папанасанам, Пранама Дукша Саманам Танганама Михарим Парам. Нам Гайдьягуртипати, Гуру сказал. Дарсиван Махапрабху, Дарсиван Махапрабху, wanted to в Шривасангане. Преданные, которые посвятили свою жизнь, санкертная и являются гаудиями. Тех, кто этого не сделал, так назвать нельзя. Еще Прабхупада сказал, что Махапрабху начал санкиртная ягью в Шрива Сангане. А те, кто посвятили свою жизнь санкиртане, и есть подлинные гаудии. Они и только они. Много раз Прабхупада говорил «Парам Вижайате Шри Кришна Санкиртан». Парам означает прославление санкirtта-мареги. Парам Виджаяти означает, в своей собственной славе, в парам Виджаяти, в always glorying, glorifying. Прабхупат всегда прославлял Шри Кришна Санкиртану, потому что она — это не что иное, как возможность наслаждаться всеми расами Кришны. И никакая другая аватара не дает такую возможность. Только Наданадана Нандана, Кришна обладает всеми расами и может вступить во взаимодействие с вами в соответствии с расой, которая присуща вам. Именно поэтому Прабхупат так говорил лицемеры не могут надолго остаться в натха Они не задерживаются там. Какое-то время они могут там провести, но затем уйдут. Потому что Натха-мандир, Авидья Натха-мандир не позволяет сохранять грязное настроение, анья билаш. Не позволяет находиться в грязном настроении. Именно поэтому лицемеры и не могут находиться там долго. Они могут притвориться на какое-то время гаудиопредными, но Через короткий промежуток времени они убегают. Поэтому Шарапрабхат говорит, что «Нама Санкиртана» означает «Кришна Санкиртана». Сегодня Говардхана Пуджа. Вчера я говорил о том, что все дживы, включая полубогов, Стремятся оставлять за собой определенные права, то есть определенные возможности. Они не предались полностью. Но без полного предания невозможно совершать кришна Необходимо полностью вручить себя Кришне. Отдать все. Отдать свое положение, почет, деньги. Да даже и тело, все. только если вы вручите Кришне все, вы сможете совершать Кришна Баджан. В рассказано, что Нанда на Кришна Баджан могут совершать лишь Браджаваси, никто иной. Но если мы будем следовать браджавасе по-настоящему, тогда и для нас это станет возможным. В противном случае мы не сможем совершать баджан. Можно совершать яги, повторять мантры и так далее, но Кришна не ответит. В там сказано, что Камбич и Камгайтрия помогает обрести нашу высшую цель. Если вы получаете эту мантру от самоосознавшей себя души, которая от того, кто следует Браджавасе, вотит, чтобы и следовал абсолютным образом читания Махапрабху. Он написал эти строки. Mm -hmm. Когда кто-то спрашивал, But all subject will have to... So, in Gauriya Bhajhar, what, we'll what you will have to follow, or given this, in four lines. Arad Bhagavan Bhajasas Tat Dham Vindavan, Ramma Kachidopasana Bhajavadi Vargena Kalpita, Simad Bhagavatam Purana Mamalam Pema Pumarta Sri Chaitanya Mahapur в читании Чайтанчаритамритя много раз упоминается, что из какой бы семьи вы ни были, возможно, вы родились в какой-то богатой семье, или вы обладаете хорошей внешностью, здоровьем или хорошим образованием, это не имеет никакого значения. Is no of, you know, caste and are... Потому что в Кришнабаджане совершенно ничего не значит каста, какие бы то ни было социальные рамки. Потому что Кришнабаджан это естественная функция души, но не тела. В Бхагатирасамритасинда, в Упарии тем дано много деталей, много вещей, которые проясняют нам процесс, как он должен происходить, у кого можно получить дикшу? Квалифицированы ли мы получать в данный момент дикшу? Находится ли наш гуру в линии Читани Махапрабху? Читани Махапрабху по показывает нам Рагануга Баджа, обучает нас ему. И, это, это, и все эти факторы очень важны. Два-три дня назад я говорил о том, что, что то, чем мы сейчас занимаемся, называется Баджана Крия. И, соответственно, мы не можем сейчас совершать садханабаджан. Но когда мы полностью предадимся возвышенному, настоящему возвышенному преданному, постепенно мы достигнем состояния, когда садна баджан станет возможным для нас. Но условием должно быть, главным условием то, что Гуру должен быть чистым преданным, ситхой, поскольку если он таковым не является, мантра, который, которую он дает нам, не обладает силой. То есть наш Гурудев получает мантру от своего Гурудева, и он должен достичь совершенства в ней. В противном случае мантра, которую он дает нам, не обладать силой. Итак, при помощи процесса баджана крии мы должны избавиться от анартх. Когда мы избавимся от анартх, благодаря следованию Гуру Деу, по милости Гуру Вашнава, в нашем сердце проявится Сваруб Шакти, когда это произойдет, все наши органы чувств, глаза, уши, будут естественным образом склонны совершать баджан. Сейчас они также склонны к деятельности, тем не менее, она, они не не хотят заниматься предным служением. Но когда мы когда Сваруб Шакхе в нашем сердце, все наши органы чувств, глаза, уши будут вовлечены в служение Верховной Личности Бога. Полубоги, как я уже говорил, на райских планетах. Не все из них татва таттва-вид, не, самос... не все из них — самосознавшие себя души. Но все они склоняются перед нашей Гуру-варгой. Наша Гуру-варга настолько возвышена, полубоги хотят кланяться щели Шили Прабхупаде. Наши, Пресвитель нашей Гуруварги настолько возвышены, что их нельзя даже сравнить с полубогами. Потому что непонятно, что ждет в будущем полубогов. В соответствии со своей кармой они могут пасть с рая. Сейчас за свои заслуги они достигли райских планет, но из-за каких-то грехов они могут пасть. Кришна говорит, что начиная с Брама, заканчивая насекомыми, все находятся в самсаре. Конечно, мы с почтительно относимся к купалу-богам. Как сегодня мы говорили о Ямараджа Махараджа, когда он перечисляет Бхагавата Татвавид, вид, 12 Само-осознавших себя душ. наш Гуру. So, и он перечисляет 12 личностей из полубогов, которые обрели Бхагава Таттва Вигьян. то есть это уже подтверждено в шастрах. Это несомненно. Тем не менее, о других полубогах у нас нет информации, потому что, они, как мы знаем, они сталкиваются с проблемами и сами создают проблемы. Придхам Махарадж, к примеру, хотел провести 108 ягий но Индра уже их провел. Одно из имен Индры Шатакоти. Шат, Шата, Шатакрат, потому что он совершил 108 яги. То есть он поставил рекорд. Он считает, что он он, он сказал, что «я больше всех провел яги, и никто уже не сможет меня превзойти в этом». Именно поэтому он препятствовал Притху Махараджу, когда тот проводил яги, потому что он боялся, что он может превзойти его. И он всячески препятствовал Притху Махараджу, то он лошадей воровал, то еще очень какие-то препятствия. Сын Притхи Махараджа хотел разрешить эту проблему, хотел наказать Индру. Таким образом, у них постоянно возникают какие-то проблемы. Так как сегодня Пуджа Гирирадж Махараджа, я бы хотел поговорить о нем. Как Индра Махарадж разнялся. Что произошло, он что он разозлился? Он прежде всего надо сказать, что Браджаваси каждый год поклонялись Индре, совершая Индра Ягью. Но когда Кришна и Баларам подросли, им исполнилось около 7-8 лет, Всего Кришна провел во Вриндаване 11 лет и 10 месяцев. Потом Он Ушел, покинул Вариндаван. Тем не менее, мы называем Кришну 16-летним, потому что его тело уже было как тело 16-летнего юноша, несмотря на то, что ему было 11 лет. Итак, когда Кришна спросил, отца и старших Браджаваси. Что происходит? К чему вы готовитесь? Похоже, будет какой-то праздник. Они ответили, мы готовимся к индра Ягия. А зачем вы ее проводите? Потому что Индра дает нам дождь, а мы зависим от того, чтобы... Все необходимое росло в полях. И также мы заботимся о коровах. Когда есть достаточно дождя, когда дождь идет регулярно, растет трава, и коровы могут спокойно питаться этой травой. И также благодаря дождю мы взращиваем зерновые культуры. Но Кришна начал спорить. Несмотря на то, что он был маленький мальчик, он начал предъявлять аргументы, доказательства, основанные на виданте. Отец, ну какова же причина, почему вы проводите это индра Яги? Ведь все живые рождаются и умирают в соответствии со своей кармой. Они умирают, а потом вновь рождаются. И это никак не изменить. Поэтому естественным образом вы пожинаете плоды своей кармы. И Индра не тот, кто дает нам плоды кармы также и Шанкар Бхагаван не дает, кто же, кто доставляет нам плоды кармы? Сам Бхагаван Шри Кришна, он и никто кроме него. Какую бы Яги, кому бы ягью вы не проводили, Вишну главный, да, тот, кому назначаются все яги. А если вы игнорируете его, вы не получится достичь никакого блага. И порой задают вопросы, почему браджавасы поклонялись полубогам. Может быть, и мы тоже можем. Дурги, кали. Но знайте, что в Браджавасе, даже во сне, служат Кришне. Они пытаются доставить ему удовольствие лишь ему и только ему, удовлетворить лишь его. То есть, прежде всего, необходимо знать и помнить об этом. А если они поклоняются Индре, Нужно понять, какой мотив преследуют они, какова причина, скрытая причина. На самом деле они делают это для того, чтобы удовлетворить Кришну. Как я уже рассказывал, два-три года назад наша Шачима очень заботится, беспокоится о своем сыне Нимая. Она готовит подношения и предлагает их Девима. Шаштима Шаштима. ма это сама дурга, только в другой форме. Итак, Шачима несет фрукты, разные приготовления, и все это предлагает Шаштима, чтобы ее непослушный сын. Сочима вырос хорошим человеком. Но и это делает сама Шачима, то есть мать самого верховного Господа. И она молится Дурге. Но если мы глубоко рассмотрим ее настроение, мы поймем, что она не молится о своем благе. Она молится за своего ребенка. Она просит ее, чтобы он стал спокойным и послушным. Чтобы ее сын стал спокойным и послушным. Таким образом, если вы делаете что-то ради Бхагавана, что бы вы ни делали, в этом нет никаких проблем, то есть это благоприятно. Даже если вы будете воровать для Бхагавана, не для себя, это неплохо. Сам Бхагаван говорит об этом. Воровство ради меня, говорит он, не является грехом. В нашем обществе ценится честность, мораль, нравственность, но все это бессмысленно. Если это не направлено на Кришну, нечестность, не пунктуальность, не имеет никакого значения без служения Кришне. Именно поэтому Прабхупад много раз говорил, что я хочу пожертвовать весь мир, я хочу воровать, воровать собственность, воровать мораль. Ну, вор, воровать. Я хочу все, что я хочу пожертвовать, честность людей, хочу пожертвовать мораль людей Кришне. Потому что это единственное предназначение всего, что есть в этом мире, единственное предназначение наших денег, наших благих качеств. Это Кришна. Все это необходимо направить на Кришну. Но если у меня есть все благие качества, и что бы то ни было, еще все это приравнивается к нулю. Если я не направляю это на служение Кришне. Именно поэтому Шачимата поклоняется Шаштима. Когда она идет поклоняться, она боится, что ее сын может увидеть, что она понесла подношение для Шаштима. И поэтому она выбирает тропинку, где она точно не встретится с ним. Она боится, потому что он может забрать и все съесть. Но так оно и происходит. Нимай где-то издалека идет, и он начинает ее расспрашивать. «Мама, куда ты пошла? Иди домой. Что у тебя в руках?» «Ничего у меня нет». «Иди домой, сейчас я приду». «Нет, я хочу посмотреть, что у тебя там». «Иди домой, я скоро приду». «Нет, мама, ты должна показать». И Шачимата не показывает. Но потом Нимай все-таки поднимает полотенце, которым накрыто, и хватает, и начинает есть. И Шачима говорит, вот вся пуджа напрасно, Глупый мальчик, глупый мальчишка, ты испортил все мои подношения которые предназначались для пуджи Шашти. А он отвечает, «Мама, Шаштима будет так счастлива, если она получит мою учиштху, остатки моей пищи. Что ты говоришь?» И Она обращается, «Шаштима, пожалуйста, прости его, он сумасшедший». Но на самом деле, Нимай не врет, он говорит истину. Если... Посмотрите, в Джаганат Мандире, Вишванат, Каши, Вишванат, все полубоги, когда просад Джаганатха выносят с храма, все, все полубоги не сходят на Ананда базар, где распространяется просад, как нищие, как попрошайки, они приходят, туда, чтобы почтить этот просад. Таким образом, Шаштима тоже будет счастливо почтить просад внимая остатки пищи. Точно так же, когда Браджаваси поклоняется Индре, это не является они Абилашем, потому что их центр это Кришна. А наш центр это мы. Поэтому, что бы они ни делали, все делается ради Кришны. Кришна продолжает, «Отец, ты говоришь, что Индра может послать вам удачу. Но как это возможно? Ведь есть Верховный Господь, который управляет всем, управляет бесчисленными мирами. Так как же Индра может что-то изменить в твоей судьбе?» В соответствии с кармой рождается джива. Джива принимает рождение в соответствии с кармой. Все вершится по карме. И никак иначе. Итак, Кришна привел очень научные доказательства. Кришна и Баларам, основанные на шастрах, Нанда и Упананда, решили послушать Кришну. И Кришна сказал, что гораздо лучше будет провести Гирираджа-пуджу, потому что на горы аккумулируют облака. Где горы, там и облака. Поэтому Гирирадж способствует накоплению облаков. Соответственно, есть дожди. Поэтому нужно поклоняться Гирираджу, он помогает нам. Благодаря ему у нас идут дожди. И на нем растут фрукты, овощи, целебные корни, целебные растения, водопады, пещеры. А наши коровы пасутся на склонах Гирираджа. Поэтому Гирирадж — наше сердце и душа. Сердце и душа Браджа Поэтому мы должны поклоняться Ему. Но как поклоняться? Просто задействовать все, что вы приготовили для поклонения Индре, в поклонении Гирираджу. И они начали поклонение Гирираджу. Они предложили цветы, гирлянды. подношения, со сладким рисом. Много-много приготовлений. Предложили Гирираджу. Но между тем они заметили, что Гирирадж, все равно, что Кришна, он явил свое лицо, подобное Кришне, и вкушает все. Они удивились, лицо у Гирираджа все равно, что лицо Кришны. Когда Гирирадж Махарадж съел все, что принесли Браджаваси, он спросил, а, а где еще что-нибудь есть? Деревня, где находится Гирирадж, называется Анор. Анор в переводе означает «Еще». Есть что-нибудь еще? здесь описано Махараджа Лило Итак, Индра сильно разгневался он подумал этот маленький мальчишка, подговорил Браджаваси так, что, которые столько времени поклонялись мне, и убедил их поклоняться Гирираджу. Индра не знал, что Кришна – это сама Верховная Личность Бога. Он так сильно разгнивался, что решил разрушить всю Браджатхаму. С рая Индра спустился вместе с молнией, like на молнии, landing, и приземлился place, в деревне под названием Бахеш. Он не зашел туда и начал Разрушение Браджатхамы. Тем не менее, у него ничего не вышло. Я уже что Бхагаван опи Когда Krishna and Baloram asking Katatam Mepitaha Kuwayam Sambramoba Upogataha Why we can arrange this jogya? What is the crime? What is the reason? Finally, in the Maharaj Upananda they are going to you know, speak. Сейчас немного возвращения назад. То, что отвечает Махарадж Нанда в ответ на вопрос Кришны «Почему?». Finally, они проводят эту ягьо. You know, они -tabha, -tabha. изменили свое решение, приняли решение поклоняться Гириаджу. Если есть Он может дать Кришна говорит, только Верховный Господь может давать плоды кармы. Кто такой Индра? Разве Он может это делать? Тот, кто не делает хороших вещей, не получит хорошую карму. Поэтому нужно поклоняться Гирираджу. Индра не властен давать плоды кармы. Так, Праджаваси предложили все подношения Раджу. Гирираж все съел, а Индра разгневался. И тут я хотел бы сказать об одном моменте. Ни Индра, ни Варуна, никто из полубогов не лишены ложного эго. Они находятся под его влиянием. В Упанишадах описанные истории, где это подтверждается. Когда полубоги победили демонов, асуров, они часто сражаются, иногда побеждают демоны, иногда побеждают полубоги. Однажды победили полубоги. Они изгнали с рая демонов и возгордились этим. Они думали, мы так сильные, прогнали всех демонов. Мы молодцы. Они пели, танцевали от счастья. Но они не подозревали, кто наделил их силой прогнать демона. Когда они так возгордились, Бхагаван решил проучить их. Изначальный Брама принял форму обычной дживы никто не мог понять откуда этот живо появилось здесь на Индю райских планетах у нас прежде такого не было Индрия донесли эту новость Индра сказал, «Распознайте, кто это? кто это?» «Что это за существо?» Они подостали Ваю Делата, бога ветра, чтобы тот распознал, что, откуда это существо. И спросил, «Кто ты?» На самом деле, это был сам Брама, но он не признавался. А он спросил, кто ты? А Брама в ответ сказал, сначала ты скажи, кто ты. Ты что, меня не знаешь? Сказал Бог ветра. Я же могущественный. Ваю Бог, Бог, Бог ветра. О, ты могущественный? Что ж ты можешь? Я могу все снести на своем пути. О, правда? И тогда он взял соломинку. Подай, пожалуйста, на соломенку, сдуй ее. Он говорит, ну да что тут делов-то? Он стал изо всех дуть, но соломенка не шелохнулась. Она стояла как ни в чем не бывало. Вай был поражен. Я могу своими ветрами весь мир сдуть, Но тут какую-то соломинку не получается. Он пошел к Индре, донес свою информацию, рассказал все, что произошло. Я спросил, кто? Он спросил, а ты кто? Тогда Индра Махарадж послал Агнидева полубога огня. Кто также спросил, кто ты, откуда ты здесь? А это существо вновь спросило, а ты кто? Меня зовут Агнидев. Ты что, не знаешь меня? А что ты можешь? Я могу сжечь, все, все сжечь. Весь мир. А Соломинку можешь поджечь? И Агнидев также старался изо всех сил ее поджечь, но все безрезультатно. И он также пошел. Киндре сказал, что у нас ничего не получается, мы так и не поняли, кто это, что это за существо. Поэтому, может быть, ты сам полетишь и узнаешь. Индра был поражен новостями и сам сам полетел Рома к нему. Но ну, как дни только Индра полетел, Брама исчез. И тогда Бхагавати дни. Ума явилась на небесах, дни. на небосклоне и сказала Индре, «Ты не знаешь, кто это. Это был сам Пара-Брама. Он не пришел сюда, чтобы уничтожить твое ложное эго. Ты думаешь, что это ты победил демонов? Но это не так. Ты сделал это благодаря могуществу, которым наделил тебя Бхагаван. Lord, эта сила не принадлежит тебе, so она принадлежит Господу. Итак, это было далеко за... до Гвархана Лилы. Именно в эту два пара-югу пришел Кришна, Он не приходит в каждую югу, в каждые два пара-югу, поэтому мы очень удачливы. А и также Гора-лила гора происходит крайне редко, не в каждую югу. А Гора-лила является полным объяснением Кришна-лила. Если вы хотите понять напрямую, осознать Кришна Лилу, у вас ничего не выйдет. Вам необходимо обратиться к Лилам Гоуранге. Он пришел сюда, чтобы прояснить, что такое Раса, Лила, все, все Лилы. Он объяснил, почему Кришна совершал Лилы. Все, каждую Лилу Кришна он объяснил. Итак, Индра время от времени склонен попадать под э, влияние гнева. Он не может совладать с собой. Возможно, вы помните историю, когда Кришна отправился в рай за цветком Париджатака. Индра разгневался. Как ты смеешь, Это, этот цветок принадлежит райским планетам. И он начал сражаться с Кришной. Он не мог вынести, что Кришна забирает цветок. То есть из-за какого-то цветка он начал сражение с Кришной. Итак, Индра Махарадж в очередной раз разгневался. Он в этот раз захотел разрушить Браджатхаму. Он наслал огромные, огромные тучи. Именно такие тучи, когда, которые собираются на небе в момент разрушения мира, разрушьте, разрушьте всю Браджатхаму. затопите ее. И Браджаваси обратились к Кришне. Кришна, по твоему совету мы стали поклоняться Гирираджу. Но посмотри, что сейчас происходит. Что теперь делать? Не переживайте, сказал Кришна. И когда Индра начал наступление, когда дождь хлынул, когда молнии сверкали, а гром ревел, что, что 12 лет назад в Бадринадхи что нечто подобное произошло, полное разрушение. Все, все было разрушено. Храмы, все было разрушено. Тысячи людей умерли. Это места паломничества в Гималаях. Как будто бы стеной дождь длился. все было разрушено в конце концов Кришна взял time, 7 под, 7 поднял 7 гирираж ему было всего семь лет на тот момент и на протяжении семи дней и ночей Кришна держал Гирирадж, а Индра изо всех сил старался разрушить Браджатхаму. Семь дней и семь ночей. Дождь не прекращался. Miracle, no все приняли прибежище, все укрылись coming, под Гирираджем, и no water, никакая вода, не, ни, ни, вода совершенно не проникала под Гирирадж. Таким образом, Кришна защитил Браджадхаму, и с Браджем ничего не случилось. I I В процессе Кришна Индра начал понимать, похоже, я совершил большую ошибку. Я думал, что Кришна обычный мальчик. Но so, то, что он делает, поразительно. Семь дней он держал на мизинце but... своего пальца, своей руки, и, Гирирадж. Астапал Индра, wanted to speak all rubbish. It's going to speak that small boy, material boy, boy. So, Вначале он критиковал Кришну. У Кришны столько высокомерия, Кришна. что он собрался остановить поклонение мне. И он всячески, всячески оскорблял Кришна. Он называл его непослушный мальчишка, невежественный глупец. Он вообще не понимает, что делать и чего делать не стоит. А еще и возомнил себя Stop them, them abdita. Abdita, ignorant. And, and his thing is the exalted, you know, personality. Pandit, great Pandit, knowledgeable personality. After that, Kishnam, Мартам, material boy. Kishnam, Мартам, Упасритто. Упасритто actually means to take shelter, really so, but Krishna is a small boy. Кишне – и почему нет? никогда Все всегда воспринимали Кришну, как маленького мальчика. Несмотря на то, что они слышали от Гаргамуни, когда тут ставил гороскоп Кришна. Kind of что сильного что не Как в воде, в воде, если вы один маленький на в Браджи столько любви, что столько премы, что никак, никакое величие, чувство величия не может там существовать. Как если кипит вода, то есть врадживаси у Брадживаси нет никакого чувства почтения к Кришне, потому что там царит, yeah, у них Абурджи царит према, Мадхурья, према. И это настолько сильное чувство, что никакое ощущение величия не устоит рядом с Ним. Во Врадже нет чувства величия, ощущения величия Кришны. Итак, Браджаваси порой замечает что-то необычное в Кришне. Как, например, порой он пил, он, как однажды он выпил огонь, когда горел лес. Он попросил всех закрыть глаза и выпил лесной пожар. А когда он... То есть он победил калию. Все это видели в Раджавасе. Но все равно они воспринимали его как своего маленького сына. They are going to obey. They are going to Кришна Мартам Упасвету. Они будут слушать. Они будут слушать. Они будут слушать. Они будут слушать. Они those слушать. Они будут слушать. Они будут слушать. Они будут слушать. The будут слушать. Они будут слушать. Они будут слушать. Они будут Бачалам, Балисам, Сабдам, Агъям, Пандита, So many rubbish things. Rubbish things speaking. But Swaraswati is speaking alright. When Shishubhav speaking, there is no security of your birth. Bejanma. In Bengal you say, Bejanma. Who is your father, mother, no security, and a contaminated boy? Shishubhav speaking. A contaminated boy. Wherefore, but who is your father, mother? Шишипала оскорблял Кришну. Кто, кто твоя мать? Ты, непонятно, кто тебя родил. Он говорил всякие пакости про Кришну. Но Сарасвати, Шутха Сарасвати, говорила истину. То есть он говорил... Он оскорблял Кришну. То есть, с одной стороны, он был прав, что ни, ни, как, кто может родить Бхагавана? Соответственно, a... mm -hmm. kind of Бхагаван просто являет mm -hmm. Лилу для того, чтобы mm -hmm. мы могли поклоняться and ему. Нарайна, kind of no к примеру, подобно Лила не является. Кто and является? Вот, у Нарайна нет ни отца, ни матери но у Кришна, Кришна есть и это своего рода лила поэтому yes, когда yes. шишупала говорит что непонятно yes. кто твоя мать yes. она так и есть Поэтому в действительности Шашипала прав, когда говорит, что непонятно, кто твой отец, кто мать. Конечно же, Кришна принял надо Бабу и Маму и Шоду, как своих родителей. Тем не менее, с одной точки зрения это правильно. Who cannot control his speech. It's called bacha. Here, when... в переводе означает тот, кто не может контролировать Indra свой язык. Говорит bacha, всякую ерунду. И тут говорится о Индре, что он. Bacha Кришна говорит, тут говорится Бали о Кришне, что Он говорит, абсолютную истину. А Балишан — это тот, кто не выражает никому почтение. Балиш означает невежественный. В этом мире нет никого, кто заслуживает почтения от Кришны, потому что Кришна изначально источник почтение, То есть, хоть он и выражает почтение преданным, своим родителям, но в действительности Кришна — изначальная причина всех миров. Соответственно, кому Кришна может выражать свое почтение? Никому. То есть, здесь перечисляются все оскорбления, которые излагал Индра. So, И с одной Abhyam. стороны это оскорбительные слова, а с другой Abhyam стороны speaking. они являются истиной. Here, as per, as per Слово Агья означает тот, кто, с одной стороны, означает невежественный, а с другой стороны, источник всего знания. Поэтому в Упанишадах сказано, что если мы познали Кришну, мы познали все. Обрести мидам значит обрести все. By attaining Krishna, there is nothing left. Nothing left. I cannot demand anything. Krishna, to get Krishna complete the complete. The complete, the complete. the complete. And by knowing Krishna, there is no Пандита манинам. Пандита манинам. Кришна действительно является пандитом. Марта Упашритам. И это тоже правда, потому что Кришна является Лилу подобно человеческой, человеческим играм. Любая Лила, которую являл Кришна, Кришна не делает, Кришна время, according to the of Вишну даре никогда не никого Сам Кришна в действительности никого не убивает, никого из демонов. Тем не менее, Вишну, который находится в Кришне, убивает, убивает, убивает демонов. Потому что убийство демонов не является обязанностью Кришны. Его задача, то есть его цель просто играть на флейте и совершать игры с Браджаваси. Тем не менее, когда возникают такие препятствия, как демоны, их убивает именно Вишну. А Кришна в точности как человек. Именно поэтому и сладостно лила Кришна. Если Кришна берет в руки божественное оружие, то сладость проходит. Если он являет какие-то какие -то качества Господа, то, то сверх человека сладость этой лилы теряется. Я вынужден перескакивать, потому что время выходит. В конце концов, Индра стал прощением у лотосных стоп Кришны, потому что он понял, что перед ним сам Верховный Господь. В противном случае не было бы возможно для него держать, держать на держать Гираж Говардхан и сделать так, чтобы с Авраджем ничего не произошло, несмотря на бесконечный ливень, который настал я. Индра чувствовал себя очень виноватым, но в то же время он понимал, что Кришна наверняка очень разгневан на меня, поэтому лучше я возьму с собой Сурабхи Гомату, Сурапхи. И со мной, и, если она будет со мной, он смелостится. В конце концов, Кришна стал давать наставление Индрия. Больше не гордись. Если ты будешь делать это, это не кончится хорошо. Затем Индра стал возносить стотры. Я прочитал одну-две. Навидате те грунану бандо, куто ну таде, куто ну тад, хетабо ишо тад критпа лоубадайо, же абуда лингбхава, татапидандам You are all in all. You are present everywhere as a super soul. Ты находишься в каждом, как сфере Душа. Время от времени ты наказываешь тех, кто находится под влиянием ложного эго, кто проявляет гордость. Для того, чтобы защитить Бхагаватадхарму, для того, чтобы защитить Атмадхарму, Бхагаватадхарму, ты возвращаешь в правильное русло тех, кто уклоняется из него лицемеров ты наставляешь на истинный путь. Вот такие. Намо, намасто, намасто, Бхаем Бхагавати. Пуруса, ямахатмани, Басудева, я Кришна, я. Сахтотан, патхи, нама. Шатчанду, паттоди, я. Бишукджьян, муртай. Сарвасмей, Is very nice actually. According to your own will. По желанию be Кришны, лишь Кришна является so, тем, кто может желать. There, kind of we, по желанию, по твоему желанию, совершается лилы. Ты предстоишь перед нами, но мы не можем узнать Тебя. Ты причина всего. И Ты присутствуешь в сердце каждого, как сверхдуша. Теперь нужно заклю сделать заключение. Когда Индра Махарадж стал возносить молитвы Кришне, Кришна недолго злился на Него. Он простил его, он был доволен. Става Индры была не так уж и велика. То есть очень быстро он удовлетворил Кришну. Но когда Брама возносила ему ставы Кришна никак не был доволен. Почему? Потому что все Брадживаси хотели быть рядом с Кришной. Кришна порой уходил, то есть Кришна каждый день уходил пасти коров. Тогда родители не могли видеть его. К Когда Кришна находился дома, его не могли видеть Гопи. Поэтому каждый из браджаваси хотел, искал возможности находиться с Кришной постоянно. И именно благодаря высокомерию Индры у них появилась такая возможность. Потому что они целую неделю были под холмом Говардхана все вместе. Радхарани, Лалита, Вишакха. Но то, что сделал Брама, за это он, он на целый год разлучил Браджаваси. На целый год он мальчиков-пастушков спрятал в... Пещере, и никто не мог понять, только Баладежи Махараш в конце концов, понял, что что-то не так. Но когда Брама через год вернулся, он увидел, что Кришна распространил себя в формы мальчиков-постушков, так что никто ничего не заметил. Итак, Индру Кришна простил легко, а с Брамой все было сложнее. НАМ САНКИРТАНАМ ясу, САРВПАХА АПППНАСАНАМ ПРАНАМ ДУКСЯ САМАНАМ ТАНГНАМАМИ ХРИМ ПАРАМ ВАЧА КАЛПАДУРАСАКЕ БАСАМА ХАНТАЯМ ДРИДАВАЛА Very nice